На руку, поймут и мы продолжаем прохождение игрули Atomic Heart. Я так понял, что я еще не скоро заканчиваю. <клышит> я так понял, что еще вот не скоро заканчиваю прохождение обаны. А ч звук, блять? прибавил так а то смотрю блять другие уже закончили нахуй я такой еще блять а это только одиннадцатая серия ебать а там упляши блять 19 ебать тебя в рот еще долго так мы закончили на чем так. как я помню мы закончили на Терешкове. Барди, что тут надо кауги была? Это робот-пылесос. Или робосос. Он довольно крутой. Поглядите, как он движется в замедлении. Mm. Так, сейчас. Он имеет продолговатое тело и довольно узкие плечи, что позволяет ему сосать пыль практически в любом месте. Вот, посмотрите. Кругом много мусора. А робососу все равно. Ему... Похер, он просто уничтожает весь хлам и продолжает сосать пыль. О нет, на Робососа пролилось ведро краски. Но Робосос как будто и не замечает, что его облили липкой краской. Посмотрите на этого ебанька. Быстренько тут все уберет и продолжит сосать пыль. Понял, Дим? Вот так надо открывать глаза сограждан на потрясающую продукцию предприятия. А не вот это вот твое нудное. Запорожский автозавод предлагает вашему вниманию РПЖ ГТФХ 20-30. Сколько там? Ну что это? Жестко. <coughs> так. Перчатку, наверное, получу. Сделаем. Шок. У меня все куплено, да? А, нет. Усили. А, получается, у да. да. Ну по факту этот шок ебаный нахуй не нужен. О, тема другая. Элементальному, блядь. Вот у нас хватит, наверное, на все почти. Захуя так? Такая песенка веселая. Поху пусть будет. Полезная вещь, наверное. Маркур. Ну, а, мая тоже банкуристы мы сейчас кассетники я хуй... ну, не хватит нам ну, все хватило тут Хуя. так стужа такой уже эм... давайте нормальная тема вообще я конечно я не пользуюсь похуй, так барот травма если у вас остается, каждую секунду вылеживаю. Умаю, это же демон. Даже бывает бываю, поднимаю. Ну, бываю, коль. Что, да? А это что у нас? Высокое давление на вашего давления регламирует дальность выбросы полимера струи. А, ну похуй, пусть будет. Это же похуй. -то. Так, щит. Есть. Все есть. Так, ну что, сохранимся на всякий случай. <каклевый> <связнение> Мало ли будет. Бесполезно, что я сделал щас. О! А я с тобой виделся уже, да? А что я еще, я не понял? Не помню. Ебать, кого-то уже пиздить надо, что ли? Нет, не надо. Так, и нахуя? Вот это я понимаю, хорома. Да, с размахом сделано. За пять минут все это не осмотришь. <говорит> Блять, ясно, понятно, хули нет. Вот мы туда к человечку пойдем, побездим с ним. Так, потихоньку, потихоньку. Да, да приделал. А, это телка. помогите. помогите. Блять. Сука, я тебе сейчас в небо подниму, глянь. Шлюшка. Сука. Помешал бы пообщаться. Каким образом? Вы же знаете, что вы погибли. Разумеется, знаю, молодой человек. Это довольно очевидный факт. Тогда в чем дело? Понимаете, я экскурсовод. Последний живой. Ох, в смысле не робот. Ох, как же это сложно все. Понимаю. И что? Я проводила такую торжественную завершающую экскурсию перед передачей всех функций этим Терешком. И у меня была группа из студентов. Они прошли полимеризацию и получили поездку на предприятие. Да, не вовремя. Очень-очень не вовремя. Понимаете, я волнуюсь. Они где-то тут, в выставочных помещениях. Может быть, они уже... Слушайте, я понимаю, вам спасаться надо, но вы, судя по всему, за себя постоять можете. Вы же из службы безопасности, да? Ну, на ну, вроде того. Найдите их, пожалуйста. Когда все началось, они разбежались кто куда. Я не могу это так оставить. Я за них отвечаю головой. Да что ж такое? Ладно, не переживайте. Я попробую их найти. Спасибо. Ну, все, Спасибо огромное. Сообщите мне, как найдете всех, ладно? А, -а, -а. а ничего, дверь тут какая-то есть? А как ей пользоваться Так, судя по этим хуйням, я понял, что тут камеры есть. Сюда я войти не могу. А вот лестница есть. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, мы на другом этаже. И. Ну-ка. Бежит ли он? А как... Э, бля, кто это? Ты это куда-то появился, сушка ебаная? Давай, иди сюда, сука. Так, он как-то сюда пришел. Или нахуй Эй блядь Ахули тот не пошел? А, к... Как плохо, блядь? <сосы> Все выглядит <уйдём. сосы> блядь Нихуя себе <сосы> воины нахуй. Блять, подождите. Вконтакте тут писал, блядь. Ну пиздец нахуй. Начинает нихуя. Так, мне тут короче, обиходовали, ни хуво так. Ха-ха-ха. Блять! Нихуя! Сука, не успел нажать. Не успел нажать, бля. Ебай, как... Как... как пидорша, нахуй. Я нахуй. Что тут мне тут не, не нравится, где-то а? Стрельба, блять, какая-то. Так, да, на первом этаже, да? Оа! Блять, у него вообще есть нахуй, не могу попасть по ним. Сука, как я это сделал, ладно? Сука, блядь. Так. есть? Ну короче Я понял, что сейчас я буду ебашиться нихуё вот так Меня заметили, да? Я не понял, меня замечали или... А, сука, заметили! Было ли это беспалевно? Я, наверное, да наверно давайте еще одна пошли пошли пошли пошли Пожалуйста, сейчас начнем все ко мне бегут ждем хули Отрывать сердце, сухжилый. Палиться нахуй. Вообще как расплюнуть на... Просто всех поднял, да? А ха нахуй всех поднял просто. Так. Что нам еще интересного? Берем так. О, нихуя у него защиты есть. На, нахуй. Да он боевый. Там что было, лучше. Вот это, что это нахуй? Да ну нахуй. Что тут-то есть тут то так. так, а это уже что-то новенькое. Что у нее с головой? Добро пожаловать! Головой. Приблизьтесь! Да не убоитесь вы моей силы! Чего? Крас, это что, еще один труп? Я все всевидеца! Севедица! Некогда я была простым работником архива, но теперь мне подвластно все. Я могу все. Видно Ой, Ясно. Oh, ну, повезло, так повезло. раз Вы это вообще банку оторвало, походу. Что такое, скепсис? Вы, Сергей Алексеевич, лучше бы Виктора Петрова ловили. Они а сомневались в моем величии. Интересное отклонение от нормы. У женщины полимерная передозировка. Так бывает, когда мозг человека подключают к информационному массиву. Умерла она явно от этого. Теперь, хоть и ненадолго, Всевидица осознает себя частью комплекса ВДНХ. У нее есть доступ ко всем компьютерам, камерам, терминалам. Часть комплекса? И ко всему есть доступ? Всевидица, хм. говоришь? Докажешь? Мне нет нужды доказывать тебе свою мощь смертной. Но... Ради забавы я могу это сделать. Что ты хочешь? Чтобы я рассказала тебе о твоем потерянном прошлом? Или о добрых духах, что оберегают тебя бесконечным немом плачем? Что толку, если ты не видишь, что происходит у тебя под носом? Хм. Сложно ты излагаешь. Давай попроще. Дверку мне открой. Можешь? Я? Я? Я могу открыть все двери в прошлом и будущем. Узри, распахнитесь! распахнитесь. Ой, какая она страшная нахуй! Это, это есть. Как это нету? Ящики ящики? Так, понятно. Раз. А как выглядят особые нейроконнекторы, которые получили ученые из когорта Академика Сеченова? Нейроконнекторы особого типа обозначаются литерой гамма и выполнены в виде браслетов на правую руку. Литера гамма? А где тогда бета? Или это и есть пустышки? Пустышки действительно маркируются литерой бета, но первоначально бета-коннекторы были настоящими. Чего-то я не понял. Можно поподробнее? Самые первые экспериментальные прототипы нейроконнекторов с особыми полномочиями именовались бета-коннекторами. Их было всего два. Академик Сеченов выполнил их в виде колец. И что с ними стало? После необходимых экспериментов Сеченов вывел данные кольца из списка особых нейроконнекторов. Для ученых были изготовлены доработанные гамма-модели в виде браслетов, согласно численности научной когорты. То есть браслетов гамма-коннекторов всего семь? Вавилов, Королев, Курчатов, Лебедев, Павлов... Филимоненко и Челомей? Совершенно верно. Все выше и выше и выше. Это касается аграрных культур. Представленные здесь образцы специально выращенных растений способны выжить в любой. В мире, я тебя... даже на Впечатляющий экспонат. Не правда ли? Ты мое мнение о кукурузе хочешь? Не совсем. Меня интересует ваше отношение к радикальному изменению природы под нужды человека. Оборот рек вспять, работа с геномом растений и животных, что вы думаете? все это опасно, в природе виднее как оно должно быть так, меня тут закрыли Товарищ, эй, товарищ, помогите, вытащите меня отсюда. Я студент с экскурсии, мой папа важный человек. Поздравляю, только это уже ничего не значит. То есть как это не значит? Ты знаешь, кто он? Тебе же дача отстроят, отпуск отправят. А хочешь машину? Ну же, мужик, только вытащи меня отсюда. Кто бы ни был твой папа, его сын погиб. Что? В смысле, блядь, погиб? А как я говорю с тобой, ты идиот, что ли? Работай, рабочий класс. Ты хоть знаешь, кто такой? Не знаю и знать не хочу. И понебратства не терплю. А рабочий класс за себя еще и постоять может, молодушный ты кусок. Мясо? Значит, я правда? Говна! Правда! Я сообщу о тебе твоему экскурсоводу. Эх. Так ладно, что ли, была, блин? Колба. Заебали колба уже, нахуй юпану. А что такое, бля? Так, чё, ящика больше нет, что ли? Так, ну мы сегодня побольше посидим. Так что пошли отсюда сразу нахуй. Ебать, еще две колбы! иди их искать -бан -бан -бан. Ай, бать, еще первый этаж на туре. Ну, чё, полетели? Далее, Чем могу? Сука. Долбоебы наступают. Долбоебы наступают! Ай, хуя, я ему башку вхуярил. А -ха -ха. Один важный момент. Не, не буду ничего говорить, нахуй. Ч не скажу? Терешкова, тебя уже наебнули что ли? Ящик, хуй с ним. Так ты вставь голову, Тиряшковый. А ты так руку не нашел, что ли? Сейчас ты кларин. Сучки, блядь. Конечно, я хоть сейчас выкину их все вниз сразу Новый цикл сканирования Ловит конечность лага левая Не оборужен. Просто отлично, и где теперь искать? Ох, клянусь охлаждением Эти усатые извращенцы Утащили ее куда-нибудь В технические помещения Уже спешу Усатые извращенцы так, ну понятно, нахуй. <свист> так. <свист> блядь, разве здесь Витя Петров, нахуй? <свист> Нахуя сколько <свист> там всего, блядь? <свист> Мне много дают всего к... при колюшке. Так, стоп. Это... Что такое нахуй? красиво здесь было пока было. всех не убили ранее прискорбное зрелище а, убили рафиков дохуя рафиков убили ты блять ёбаная орешь тут нахуй, сука я думаю что шумит блядь? Блять, что-то опасное, наверное, будет сейчас тут. Вот эти... Что? Что? Ты что делаешь-то? Блядь. А что здесь? На нахуй, черт ты? Это кто орёт-то, нахуй? Ебать, яйца, нахуй. А, нихуя себе! Какие мы тут, нахуй? Так, нахуй я сюда зашел, Сука! Не попал. А, подожди, подожди, подожди, подожди. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, Вроде Да ты иди нахуй, я думал, тебя убил. Стой нахуй. Так, руки хорошо подралися. Плохо, так сказать, <с herkes> пойдет, пойдет. Hmm. Mm -hmm. Да. Музыка, конечно, пиздец. Hmm. Да, и что это такое? Почему она такая? А, это все такие. проебал это не до самого так ничего ну мне нужна рука где найти руку вот и рука слушать нахуй А я говорил, что отключать Терешковых от общего контура плохая затея. Они очень странно себя ведут. Не верили, вот вам залит. Смотри, моя дорогая Клара, видишь эту группу людей? Это посетители. Вот те маленькие, это юные модели. Они называются дети и служат для украшения и веселья. Вон те, а старше. Это модели Октябриата. Они уже умеют чуть больше. А та старая так, модель вот. за талонной, это пенсионер. И кажется, он за нами подглядывает. Это не про меня. Видали? Роботы разглядывали гостей выставки как экспонаты. Все это звучит очень жутко. Я бы им память-то стер. График не стой так. Это что-то новенькое. Здесь да? потребуется проявить пространство Не потребуется, а придется. Поражает меня эти ваши замки. Mm -hmm, так. Что нахуй тут? Магниты? Ой, как они меня <свы> <бесит>, на <нахуй>. Блядь. <свы> Сука. Это хуета какая то лучше не пойти не будем Так, ага, ногу на найти. нету ноги. раз скажи, почему нельзя было поставить везде замки попроще и понадежнее? Например, код. Подозреваю потому, что в таком случае через них смог бы пройти тот, кто взломал код. Mm -hmm. А так через них может пройти тот, кто осилил головолом. То есть вообще любой. Блять, нахуй его поднял. Блять, не успел постиг. Я дурак. Это кто? Это я? че я успел? как так то так, блядь. произошло, сука. нормально. Поднял. Он должен был швырнуть его. <ji -2> понял. А ч он не летит? нахуй угу. так я не могу О! что это с этим такое на короче нахуй наебал Антури. На я знаю что стоит. этот нахуй нет наверное наебали так сюда залезь А сны я отпрыгивать не умею так что хули эту делаю мне угу. не смогу. А, о. Да. Раз. Я у Дмитрия Сергеевича не видел на руках никаких браслетов. То есть его альфа-коннектор выглядит как-то иначе? Совершенно верно. Альфа-коннектор уникален. Его форма и местонахождение являются самой важной тайной академика Сеченова. То есть альфа-коннектор должен хорошо охраняться. Этим занимается отряд Аргенту? Нет. Доверять в этом вопросе живым людям было бы слишком рискованно. Охранной коннектора занимаются личные телохранительницы Сеченова. Близняшки-балерины. Люблю смотреть, как они двигаются. Такая элегантная походка у них. Что-то они мне напоминают. Вот как? Можете сказать, что именно, товарищ майор? Что-то... что-то хорошее. Черт, ни хрена не помню. И Вот так вот, нахуй а Сука Я думаю, я один так сделал А то так торопился и Не знаю это меня видишь? Сука видел А-а, сука Полетай Полетай Засыпает, ну как у меня засыпает. Уроки нападают, суки. Валяй, все остаются так. Элла, покажи наш спасатель. Надо было ногу найти сейчас я что-то сюда... гуляю везде короче уже и способ идти дальше ебать это она крутится что -то? нихуя так куда мне надо пройти Магниты. Блять. Так. На ⁇ бка. На наёб... ⁇ бка какая-то. Какая-то на ⁇ бка здесь есть. Сто процентов, блять. Залезай, ⁇ ба, на врод. А что залезть лес не мусульман? Хм. КС, наверное, не смогу. Ну-ка, если я. Ага. Блять. Она... Ну что, она... И нахуй. Так. Как это? А если. А если, да? Так. Как это так? Всем мудак, что ли? Так, ну я сюда упал, значит здесь будет пиздец. Так, что он упал. Труба. Эй хули труба мне. Даст. Вот оно ч. О! Так Ну-ка, а там что? Даже смогу. Вот так вот. Ага, хуй на ны, да? Ой. Хуй на ныны натури нахуй. Хуй наны. Бля. Что делать нахуй? Летать я не умею. Бля. Что там лает так нахуй? Э, это еще Вася ебаная. Нихуя себе, прикиньте, нахуй Да, я ебанюсь Воу, воу, воу, воу, воу Пиздец Суки где-то рядом. Ну что, они способны? Иди, иди! America. ха да ну, ха <смех> <смех> Блядь. Таких железок мне еще не попадалось. Давай, железок, блять. Блядь, вот. робот особенно опасен. Да что ты говоришь? А я-то думаю, почему мне так боль? Так, видимо, тачка наша. О, нога. Раз. А почему шеф изъял из употребления настоящий бета-коннектор? Их изготовили с ошибкой? Не совсем. Дело в том, что изначально мы, то есть Академик Сечинов, не был уверен в том, что особые полномочия внутри коллектива вообще нужны. Шеф хотел всего общего равенства, но его разочаровали козни молодых. Возможно, вы правы, товарищ майор. В смысле, возможно? Академик Сеченов хотел равенства для всех, это безусловно. Но необходимо учитывать, что альфа-коннектор существовал с самого начала. Ну, может, Дмитрий Сергеевич не планировал наделять свой альфа-коннектор особыми полномочиями? Просто должен же кто-то запустить коллектив в самом начале. Может это. и так. И нога. Ну и технологии, конечно. Самовосстановление. Так, ладно. Локализация местоположения модуля на этот раз К сожалению, здесь я не помогу да. На этаже вавилов сигнал заглушен Помехой может служить либо экранированная зона Либо находящийся рядом большой длинный аппарат Большой длинный аппарат настораживает Блять, ебать, Блять! Ну такая хуя. Так, мы его вот. Да, блять! Не получается так. Чаится, блять. А, вот так вот, блять. Так вот. Ни хуя. Вот это. Поеси вот так вот. Ой, батя, бля. Попадаю сталика. Покажите да. мой От меня не удтся. Что тут делать? Что тут делать? Головоломки, ёбаные, блять. Что я что пинал? как это змейка это что Стой. детская игрушка это логический ключ интересная забава для чего она судя по всему для запуска некоего процесса змейка короче да, да я змейку не, вообще не люблю нахуй На... О. твою мать раз это вот этот процесс я только что запустил иди туда э -э -э -э, ты что делаешь твою душу руку дал да еще нас железный напугал до нервных колик это было близко а так ладно рука у меня угу. право и Блять. пошли искать остальных не вставайте пожалуйста Идет. О! Я понял, что-то полиганил, блядь. После того, как идея с бета-коннекторами умерла, были сделаны нейроконнекторы с особым доступом? К сожалению, да, товарищ мой. Борьба за власть в Кремле не утихает никогда. Партийная верхушка потребовала для себя власти и в коллективе. Ну, все-таки это наше правительство. Мы же СССР. Вы, да. но коллектив задумался всеобщим для всех людей планеты. А на планете существует не только СССР. Капиталистов и империалистов нельзя пускать в него. Почему? Эти коллектив задумывался, как все планетное на объединение правы и роботы. Газ. Yes. В едином коллективе за людей все mm. делать роботы, доступные карты. В конечном итоге возможности всех людей сравняться. Спиталистам такая перспектива не понравится. К сожалению, такая перспектива не понравится любой проект. Поэтому, чтобы не попасть в кровавые кременские ah, ah, А, подкронял светлым нахрен. ...алгоритмы особых полномочий. Понятно. Я не знал, что здесь. Саханяшка. Ну, в любом случае, в любом случае надо сохраниться. А не потому что сегодня будет долгая серия? О да. Поженамалик-то. Я... Ну для калаша найдем нахуй, потому что для пистолета большие. Доступ разрешен. Давай, давай. Ты, для... Добавика, вот этого не надо. Ой, ой, ой, ой. Вот. Я на складе подвелся, на хуй. Майор, оружие или спас... Все, что у нас есть? <coughs> у нас есть патроны для калаша. И даже покупать не пришлось. У нас нахуя хилок Прям эм, так нихуя Водка нахуй. Пеноточнее. Вот ну, так пойдет. Все, погнали нахуй. Что, все, попали, нахуй? Так, одна рука есть. <свист> так, правая рука есть. Теперь нужна Левая и <свист> <свист> Вот на эту вся игра построена. Бегаешь, что-то собираешь, в общем. Так. Ну, пойдем плывем. Новый цикл сканирования. Модуль, конечность, рука левая. Обнаружен. Место нахождения этаж, облог. Давай точнее, да? Например, И что это значит? Простите, дорогой товарищ! Это все данные, которые мне доступны! Надеюсь, я вам помогла! Угу. очень! Ну, вообще ничего не помогла. это, блядь, до... дохуя их? Mm. Ой, Рафик, ты что, меня обидишь? Не надо! Я тебя убью уже. Так, как мне с вами зайти? вот так вот? Нихуя. Я не обращаю внимания. Да замок. Почему я не удивлен? Сука. Да, понятно. Вот так вот. Вот так вот. Так, она... А, нихуя. Разделять их. Ага, -ха, -ха, ха Так. Не так. Щетик уха, блядь. Mm. Вот так вот если. Ну, блядь. Она же ближе, все равно Сука, ебаная Ебаная, нахуй, замку Ну да, ну да А, ну ты чё, блядь, ты Там и тут, блядь, и там, сям, нахуй Походу, я буду ебашить сейчас, да, с кем-то, жестко ну погнали нахуй Жизнь этого кита перенесена в полимерную форму Благодаря... Согрового оборудования Мимикрическая адаптация полимеров Стала вообще одной... Чё? Уязвимости только... Плющ Невероятный Уязвимость <связи> Блять мерзкая хуй спутала это нахуй Это еще что за дрянь в колбах? Осторожно! Это изделие плющ оно крайне опасно Я уже видел эту дрянь раньше И оторванная рука конечно же находится именно у него Почему она просто не может лежать где-нибудь в углу? <связи> Сейчас я стол на маке. Блядь, как убивать его, нахуй? Так. Борезинности. Что там, не понимаю? понимая. Дистанция держит, твари. Хорошо. Попал. О! Ну давай, поиграем, там. Это, это нихуя не по сюжету. Твой корешь не Oh, my God. Сука Ахренеть. Он чуть меня не прикончил, скотина-полимер да -да -да. Надеюсь, из второй колбы другой такой же уродец не вылезет Согласно моим данным, вторая колба надежно заперта Фух, неплохо, Поебащились. Так, че я будешь посюда пойти? Вы проникли внутрь ВДНХ, товарищ майор? Государственная комиссия на подлете! Я внутри. Еще способ запустить режим учений. Выполнение задания осложнено обилием противников. Еще вопросы. Ищите способ быстрее. Не подведите академика Сеченого во второй раз. Огонь условий. Нахуй мне нужны? Здесь тебя это нечем блядь. Так, учение, хорошо, а вот дычок гоять. Бля, ну конечно, нахуй. Да. Чего не хватает, дебана. Кассетный моду, да, хуя? Ага. -а. Что он хочет от меня. Так, ну ладно, на сегодня мы закончим. Вроде бы уже а -а часик поиграли.